Самое древнее в мире чувство. Страх. Ночь. Темная комната. В углу что-то неожиданно шелестит. Непроизвольно вздрагиваешь. Потом быстро начинаешь себя успокаивать. Все в порядке. Там ничего не может быть. Чувство исчезает. Или вот, нужно выступать. Сцена, множество людей. Что-то внутри сжимается. Во рту пересыхает. Сердце бьется, как сумасшедшее. Иногда даже темнеет в глазах. Начинаешь себя успокаивать. Пытаешься расслабиться. Но все равно страшно. Что это было? То, что сохраняло нам жизнь тысячи лет. То, что оберегает нас. Чувство страха. Телохранитель, который должен уберечь от опасности. Однако сейчас он превращается в надзирателя. Сегодня в жизни редко встречается реальная угроза А чувство страха остается таким же мощным, как и тогда Иногда оно становится экстремально прилипчивым Начинаешь нервничать из-за того, что скорее всего не случится Не можешь спокойно спать Срываешься на окружающих Иногда пытаешься с этим бороться, но выходит плохо Пытаешься убежать, тоже хватает ненадолго Однако... Есть способ сделать иначе. Сделать страх другом. Ведь по сути он и есть друг, который предупреждает об опасности. И чем сильнее игнорируешь его сигналы, тем ярче они расцветают и больнее становятся. Тело подсказывает бежать или сражаться. Но можно быть умнее. Первое. Сфокусировать все внимание на источнике страха, стресса, тревоги. Не отвлекаться ни на что. Все мысли и чувства на него. Может быть неприятно, но это того стоит. Ваша задача пройти через неприятные чувства, прожить их полностью, принять, не сопротивляться. Второе. Начинайте отдавать им навстречу тепло, заботу, внимание как если бы вы слушали человека, которому очень хотите помочь. Этот человек не понимает слов, зато понимает чувства. И чем больше любви в этот момент к нему вы почувствуете, тем быстрее поможете. Несмотря на весь тот негатив, который он направляет в вашу сторону. В результате, через небольшое время вы почувствуете, что становится легче, потом еще и еще... Мир вокруг как бы теплеет Краски становятся ярче Голова работает лучше Дыхание выравнивается Мысли успокаиваются Это значит, что вы прожили чувство до конца Теперь можно рационализировать Подумать логически А так ли это страшно на самом деле? Теперь логика будет работать Потому что чувства ее не блокируют в пещере вы прожили этот опыт на уровне чувств и эмоций. Сейчас закрепили логически. И теперь остается пройти тренировку, которая покажет другую сторону работы с тревогой и страхом. Таким образом, в вашем мозге уже складывается полноценная картинка. А значит, тревоги в жизни становится все меньше.